Вопрос не шкурный, могу ответить без проблем, очень редкий случай, вот, на который ты попал, я не встречал таких случаев вообще, в нашей конторе такое не практикуется, чуть что обращайся, о чем речь до конца не понял, и у них на пистерых 50 злотых, начинают там грубить, посылать всех, не делать то, что им говорят, придираются к очень многим вещам, э, ничего делать не надо в принципе особо, все будет вам преподноситься на блюдечке, и жить будет во дворце. Плохое впечатление в себе создали грузины. Просто говорю как есть. Александр Кирпичников один месяц назад задал вопрос. Вопрос задан к видео. Условия проживания для рабочих в Польше в Белостоке. Звучит вопрос так. Так, ну тут небольшая история из человека. В общем, добрый день, Антон. Просветить сможете пришло приглашение в компании Dreaman и выдано приглашение на основании предварительной умов излицения. 20 часов в неделю и 13,7 злотых в час брута. Я все понимаю, аналогии и тому подобное, но я им говорю, что хочу остаться в Польше надолго и податься на карту побыту С такой умовой у меня не получится получить карту побыту Антон, в вашей конторе также или у вас вменяемые руководители? Спасибо за твой контент, я пойму, если мой вопрос окажется шкурным и не захочешь на него ответить, но уж очень не хочется ссориться с ними э, уже в Польше. А, ну, в общем, вопрос не шкурный, могу ответить без проблем. Э, 20, Ну, конечно, с такой умовой, как-то будет не подать и у нас таких умов не предлагают у нас таких умов не предлагают и вообще странно очень это очень редкий случай вот на который ты попал по моему потому что я не встречал раньше таких случаев потому что так как работодатели в большинстве подавляющих заинтересованы чтобы человек работал как можно дольше на работе то есть они заинтересованы, чтобы он мог приехать, подать на карту побыту и остался у них как можно на дольше срок. Но особенно, если это хороший специалист, ценный работник и все в этом духе. Вот. И таких работодателей крайне мало, которые делают такую мову без возможности подания человеком потом на карту побыта. Вот. Поэтому у нас такое не практикуется совершенно. Во-первых, ну это, конечно, зависит не от самого агентство вот тут ну, зависит от работодателя очень многое но как я уже сказал я не встречал таких случаев вообще чтобы кому-то вот такую умову предлагали где 20 часов в неделю надо работать и 30 и, 13, и 7 злотых ботов в час получать поэтому нет в нашей конторе такое не практикуется в общем чуть, -чуть что обращайся идем дальше Так, Дмитрий Чернов задал вопрос, опять же, к видео ответов на вопросы. Звучит вопрос так. Хотел бы узнать, когда могут открыться вакансии для жителей Казахстана. Возможно ли работать, имея визу для учебы? Допустим, тот же языковой курс. Ну, я до конца не понял. о от Сухой, в вольский. Ну, в общем о чем речь до конца не понял, но понял первый вопрос. Хотел бы узнать, когда могут открыться вакансии для жителей Казахстана. Сразу хочу сказать, что вакансии для жителей таких государств, как Казахстан, Грузия, э, что там еще, Таджикистан, не знаю, там мне вот писали, курты там писали и все в этом духе. Сейчас очень тяжело с приемом таких людей на работу, ну, ладно еще с грузинами, с грузинами сейчас такая ситуация, что им не нужно делать приглашение, не нужна рабочая виза, они просто едут по биометрическому паспорту, ну типа как украинцы, но и тоже грузинов не хотят брать, потому что они, к сожалению, сделали себе тут очень плохие, плохие впечатления, скажем так, создали. Очень плохие, так как приезжали частенько и просто-напросто в курьезной ситуации создавали такого плана, как приезжают, например, пятеро грузинов э, на работу. Заранее известно было им, что нужно ждать тут дней 10, а то и две недели иногда бывает даже. Если это рыбный завод, например, и там еще делается э, санкнижка, то нужно даже две недели ждать до выхода на работу. Вот. А они приезжают, и у них на 5-50 злотых. И просят одолжить в итоге у рекрутеров, у работников агентства денег, потому что если у них нет на жизнь, естественно, ну, там, просят отложить такие суммы по 500, там, чуть ли не по 1000 злотых, но кто им одолжит вообще, и, то есть, ясно, что никто им одолжать не будет, потому что сегодня ему дал завтревающиеся свищи. И уезжают в итоге, и, собственно, только зря на них тратится время. Другие ситуации бывают, что приезжают, опять же, грузины на тот же завод по производству рыбной продукции. Прекрасно им известно, что там не запах рыбы и что работать физическое. Вот. Начинают там грубить, посылать всех, не делать то, что им говорят. В итоге, опять же, ну, то есть только нервотрепка, их увольняют приезжают, часто не нравятся им условия проживания, хотя подавляющее большинство людей, которые живут там уже довольны, то есть придираются к очень многим вещам, не знаю, грузины, наверное, едут сюда, с мыслью, ну, большинство грузинов, с мыслью, что здесь э, ничего делать не надо, в принципе, особо все будет вам преподноситься на блюдечке, и житель будете во дворце, но это ни хрена не так, им это очень не нравится, и они начинают, ну, как я уже сказал, грубить и, в общем-то, не делать того, что должны делать по работе. Очень много филонить и все в этом духе. И, в общем, поэтому сейчас сложилось такое общее мнение у поляков, обо всех граждан стран, таких как... Же. Грузия, Казахстан, Таджикистан, я не говорю, что это все одно и то же, но для поляков это сейчас практически все одно и то же. Потому даже, даже грузинов сейчас почти нигде не хотят брать на работу в Польше, хотя они могут приехать по биометрии. Ну и тем более никто не будет делать приглашение там, и ждать человека из Казахстана там, или из Таджикистана. Э, ну, потому что плохое впечатление у себе создали грузины, так как и обо всех как о себе, так и во всех остальных э, представителей нерусских национальностей, скажем так. Э, но как бы, я ничего против абсолютно не имею. Не против грузинов, не против остальных казаков, таджиков и так далее. Просто говорю, как есть. Вот такое мнение сложилось, поэтому неизвестно, когда это изменится, и когда начнут делать приглашения, и когда появятся вакансии для грузинов, тоже, к сожалению, неизвестно. Идем дальше.